Всем привет! Приветствую вас на своем канале! Продолжаем мучить наше приложение и в этом видео попробуем написать диалог открытия деталей или сборки. Но сначала хотелось бы сказать спасибо одному моему внимательному подписчику. Он правильно заметил, что если в папке нет файла с таким именем, который мы сохраняем, то функция не сработает и файл не сохранится. Давайте разберем, почему это произошло. В этой строке мы проверяем наличие файла, и так как у нас его нету, переменная принимает значение false. Дальше мы проходим цикл. Здесь все в порядке. Цикл будет пройден, и переменная b это у нас показывает... Какую часть файла нам нужно взять до наличия цифры? Здесь все будет хорошо. И дальше цикл duunt. Здесь у нас сразу переменная файлExit принимает значение false. Переходим к строке loop. То есть у нас этот цикл внутри не выполняется, он сразу выходит из него. И переменная new файл name. Она принимает значение Notting, так как мы ей ничего не можем присвоить, потому что присвоение происходит в цикле. Поэтому нам необходимо дописать после строки с проверкой текущего файла, текущего имени файла в папке. Необходимо дописать через оператор. If мы проверяем значение FileExist, если оно будет равняться ложь, Тогда здесь нам необходимо присвоить переменной newFileName, путь и имя файла. Дальше вернуть это значение. И выйти из функции. Для того, чтобы проверить, я создал папку один, Как видите, здесь нет ни одного файла. Здесь я также допишу один И здесь поставлю э, оператор стоп. Запущу на отладку. Нажимаю кнопку создать. Сейчас должен создаться, э, создаться деталь из шаблона. И нажимаю на кнопку сохранить. Э, программа останавливается на операторе стоп. Дальше мы передаем в массив э, имя файла. Вот оно. И проверяем наличие этого файла по э, указанному пути. Так как э, данного файла нету, имя свободно, путь свободен, то мы присваиваем переменную файл name, э, путь и имя, которое мы передавали в эту функцию. Вот оно здесь указано. И после чего выходим из функции. Дальше мы проверяем, Переменную New File Name на пустое значение у нас не проходит. И здесь оператор иначе. Мы иначе просто сохраняем нашу деталь. И выходим из процедуры. И вот наша деталь 1 сохранена в этой папке. Теперь давайте создадим еще одну кнопку. Она у нас будет отвечать за открытие ну, допустим, детали новой. Я просто скопирую одну из уже ранее созданных. И здесь э, назову ее как «Открыть деталь». И здесь э, в модуле «Создам новую процедуру». Называется OpenPart. И через метод OpenFileDialog создам новое диалоговое окно открытия файла. В моем случае это открытие файла детали. Для того, чтобы открыть файл детали, мне необходимо здесь использовать ну, довольно таки стандартное решение это метод open до 6 и для этого мне необходимо добавить несколько переменных. Значение этой ä, переменной можно взять из прошлой процедуры. Так, Переменную для открытия ä, диалогового окна мы определили. Теперь необходимо ä, ее расширить, дописать ее свойства. Здесь мы напишем, что это будут файлы деталей. И напишем расширение, которые будут э, открывать этот диалог, которыми будет открываться этот диалог. Свойство мультиселект поставим тоже True, чтобы можно было выбирать несколько файлов одновременно. Если у нас э, выбран какой-то файл, и мы нажали на кнопку ОК, тогда нам необходимо будет открыть этот файл. И здесь мы пишем метод открытия э, файлов SolidWorks. Это через э, метод называется OpenDoc6. Мы его уже раньше. Насколько я помню, использовали. Здесь укажем тип документа, деталь. И нам необходимо добавить еще две переменных. Это ошибки и предупреждения в этом методе. Для того, чтобы э, нам понимать, открылся у нас файл или не открылся, здесь я веду еще одну переменную. Если у нас деталь открылась, здесь будет значение труп применять. Принимать иначе. Значение false, если мы ничего не открыли. Теперь перейдем в форму и здесь добавим нашу процедуру. Вот у нас открылось окно а, с документами. Я выберу диск С, папку temp. И здесь почему-то мы не можем выбрать а, файлы, детали у нас почему-то не открываются. Давайте посмотрим, что у нас получилось в коде. Попробуем еще раз. Здесь хотелось бы добавить еще а, директорию, с которой будет начинать а, обзор этот диалог. пусть это будет диск C папка темп. попробуем еще раз ну вот а теперь гораздо лучше то есть вот они наши детали и например первая деталь вот она у нас открылась давайте закроем ее и попробуем открыть деталь 6. Открывается деталь 6. То есть, в принципе, все работает. Я закрою это окно и вернусь обратно в Visual Studio. Для чего мы все-таки вводили вот эту переменную flagopen, который принимает значение true или false? Это нужно для того, если в обработчике событий на кнопку... Кроме процедуры открытия деталей, есть еще какой-то какой код. И этот код будет или не будет выполняться в зависимости от того, открыли мы детали или не открыли. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч!